Привет, дорогой друг! В этой серии видеороликов я буду рассказывать, как я строю простую веб-страницу, используя HTML, CSS и JavaScript вместе в одной связке, где, как я рассказывал ранее, HTML отвечает за то, что мы видим на веб-сайте, CSS отвечает за формы и цвета, за то, как оно будет выглядеть, и JavaScript отвечает за весь функционал. В этом конкретном примере мы разберем такой как бы журнал парковки студентов, так я его назвал, где мы будем дозваниваться до сервера и получать список наших студентов. И если ты выбираешь любого студента, ты можешь видеть его базовую информацию, его фотографию, его имя, фамилия, там, возраст, пол, какая модель у него машины и так далее. Итак, как я рассказывал ранее, HTML у нас отвечает за то, что мы видим на нашей веб-странице. CSS отвечает за все цвета формы, за то, как оно будет выглядеть, и JavaScript отвечает за весь функционал. Это очень важно. В моих предыдущих уроках я рассказывал обо всем этом по отдельности. Я получил достаточно много вопросов, а как JavaScript можно применить на практике, как это вообще будет выглядеть в реальной жизни. И вот в этом примере я хочу рассказать, как это будет выглядеть в реальной жизни. Хорошо. Перед тем, как я начну рассказывать и кодить, собственно говоря, строить вот то, что вот мы здесь видим, я хотел бы немножко рассказать о том, как наш веб-сайт выглядит в самом браузере, как это вообще представлено в самом браузере. Если мы посмотрим на самый-самый простой веб-сайт, я думаю, что ты уже знаешь, как этот веб-сайт построить даже по памяти. Как я рассказывал ранее, любой HTML-документ, он обязательно имеет расширение html это в данном случае вот в нашем случае это index.html а внутри а сам код html он завернут в первую очередь в html тег затем мы имеем тег head, тег head все что лежит в хеде оно не будет показываться в самом, в самом браузере в частности мы имеем title в тайтле информация обычно это название веб-сайта, которое мы видим здесь сверху. затем мы имеем тег body, это тело нашего сайта, это все что мы видим здесь внутри, в самом, самом браузере в данном конкретном случае у нас есть заголовок и у нас есть список если мы зайдем а, вот в такой редактор, где показывается как этот веб-сайт будет выглядеть в реальной жизни мы видим здесь тот же самый код. И а, вот, собственно говоря, наш заголовок, и вот список Android и iOS. Список — это мы декларируем список с помощью тега ul, и затем каждый пункт списка — это li, тег. В реальной жизни а, все, что мы видим здесь в браузере, а, происходит так. А, когда мы дозваниваемся до нашего хостинга, до нашего сервера, и мы получаем в обратку наш HTML-код, Браузер читает этот HTML-код в данном случае, и он нам рисует все вот это здесь, в баре. То есть, собственно говоря, браузер получает HTML-код и рисует все, что мы здесь видим. Также, перед тем, как нарисовать это все на, на, на, самой, на самом экране, браузер, когда читает HTML-код, он строит специальный объект. Называется Document Object Model. Document Object Model Я настоятельно рекомендую тебе также пройти курс структуры данных и алгоритмы и среди структур данных ты увидишь, что есть такая структура данных, называется дерево это называется дерево, у каждого дерева ну, дерево оно состоит из таких узловых точек которые называются ноды И у всех но у этих нод есть свои как бы параметры. И есть родительские ноды, и есть э, ноды следующего поколения, которые называются child nodes по-английски. Здесь мы видим родительская нода, html. Вот наш html, он сам идет, так как старший tag. Все завернуто в него. Затем мы имеем следующее поколение, child nodes, это head и body. Мы видим они на одном уровне, head и body лежат. Затем у Header есть своя Child Node, это следующее поколение, у Header это Title, у Barry есть э, две ноды в следующем поколении, это H1 и EUL, мы видим это здесь, на входе. И у H1 уже сразу идет текст, а у EUL еще идут ноды еще одного поколения. Следующий уровень, два, два, два, два списка, два элемента списка, извините, Android и iOS. Почему это так важно? Дело в том, что когда браузер выстраивает вот этот вот document object model, а, также браузер позволяет нам получать доступ к любой ноде. И мы можем любой ноде иметь доступ. Мы можем назначить ей какую-то функцию, и мы можем сделать так, чтобы одна нода влияла на другую ноду. Таким образом, мы видим, что... А, Допустим, если мы вместо li здесь у нас будет button, здесь какая-то кнопка, мы можем с помощью JavaScript а сделать так, чтобы при нажатии этой кнопки, например, мы меняли вот цвет вот этого вот заголовка. Таким образом, мы имеем доступ к любой ноде, и мы можем делать с нашим веб-сайтом, мы можем ему делать любой функционал, который мы хотим. А когда я буду дальше объяснять сам код, я буду возвращаться к этому рисунку и немножко буду пояснять какие-то моменты, если они сразу непонятны. Дальше я хочу еще затронуть такой маленький момент. Что происходит, когда веб-сайт дозванивается до сервера? Когда наш браузер дозванивается до сервера? Наш компьютер и все, что мы видим, наш браузер, это мы, мы, мы, мы считаемся клиентом. Любой пользователь, который пользуется компьютером, он клиент. Его компьютер обычно дозванивается до сервера и совершается такая, такой механизм, называется HTTP request. Hypertext transfer protocol request и в, в, в ответку сервер дает такой HTTP response что на самом деле происходит, когда например, кто-то вводит просто google.com в первую очередь наш компьютер он дозванивается до, до специального сервера, который называется DNS uh, domain name system domain name server Когда мы дозвонимся до DNS, дело в том, что компьютер он не знает, что такое google.com, компьютер знает только свой адрес. Поэтому, когда э, наш компьютер дозванится до Google, на самом деле э, ему DNS-система, она читает вот то, что мы написали в браузере и возвращает вот этот специальный IP-адрес самого компьютера, самого сервера, где лежит весь код Google. На самом деле наш компьютер дозванивается вот до адреса вот этого гугловского сервера по такому порту и получает в ответку сам HTML код вот этого вот гугловской страницы. Мы видим здесь request headers и а, здесь где-то должен быть response headers, и content type, content type, text HTML. Мы получили вот этот HTML код. Здесь он, конечно, не HTML, JavaScript, тут скрипты, HTML, все вместе, в одну кучу. Мы получаем вот этот вот код самого гугловского сайта. И затем компьютер совершает еще целый ряд э, запросов, на, на, на, на, может быть, на тот же сервер, может, на другие сервера, где он получает дополнительную информацию, помимо того, что мы выстроили уже сам веб-сайт, еще Приходит информация, может быть какая-то рекламная информация, плюс информация авторизованного пользователя. Вы видите, здесь я уже как авторизованный пользователь. Mm -hmm. В этом примере мы сделаем HTTP request, получим данные из сервера. Также мы построим веб-страницу и сделаем ее динамичной. То есть э, мы будем работать с разным количеством студентов. Мы можем получить 100 студентов, можем получить 10 студентов. И каждый раз таблица будет разного размера. Если у тебя уже есть небольшой опыт в HTML, ты понимаешь, что ты не можешь угадать, сколько, у тебя, сколько тебе нужно сделать а, линий в таблице. Потому что ты не знаешь, сколько тебе студентов будет приходить из сервера. Поэтому мы будем учиться, как м, строить HTML страницу а, динамично, в динамике. В зависимости от того, какие данные приходят из сервера. Мы будем а, выполнять специальные такие манипуляции над document object model и мы будем присоединять мы будем создавать и присоединять в динамике новые ноды нам не обязательно для этого делать hard code, то есть hard code это когда мы здесь прописали базовый html код Я это все буду рассказывать если что-то непонятно останавливайся делай паузу возвращайся повторяй это видео если если ты со мной учишься, значит, ты уже есть в моем Slack-канале. Пиши в Slack любые вопросы, которые непонятные. Я буду стараться отвечать по мере возможности. Хорошо, в следующем видео я буду рассказывать. Вот мы будем начинать делать вот этот вот небольшой веб-сайт.